приветствую всех и мы продолжаем работу над нашим инвентарем и собственно в этом уроке мы продолжим работать с нашими предметами и думаю сейчас мы реализуем во-первых выделение предмета чтобы когда мы наводимся на предмет мы собственно видели на какой предмет мы наводимся и будем выделять его background Так, давайте откроем наш инвентарь слот, закроем все лишнее. Здесь нам нужен инвентарь слот, точнее UI слот. Uh, давайте перейдем в eventGraph. Uh, здесь нам нужно override on mouse Enter и также override onMouseLeave. То есть когда мышь наводится на наш слот и когда мышь убирается с нашего слота, то есть это ивенты являются аналогом эвентов э, от кнопки. Да у кнопок есть э, hovered и также реlaisс. Э, ну, собственно, там нажатие, наведение, когда не мы, и отжатие. А здесь у нас есть также ивенты по наведению мыши на виджет и также, когда мышь не наведена. Мы возьмем background border и будем менять ему цвет, собственно. Ну, все примитивно просто. Border, у него есть цвет, единственное, что у нас здесь 0. Давайте выставим точка 5 чтобы мы его видели меняем браш колор поскольку здесь мы также будем менять Brush колор выставляем везде точка .5 альфу чтобы было полупрозрачным и собственно по энтеру мы будем менять цвет полностью белым и к примеру нибудь желтый Ну, то есть это уже на ваше усмотрение каким цветом вы хотите выделять предметы давайте подберем предмет собственно вот мы наводимся и у нас предмет выделяется то есть все работает теперь мы можем с уверенностью знать на какой предмет мы навелись Следующим этапом у нас будет добавление перемещения наших кнопок, поэтому добавляем override onDragDetected функцию, которая отвечает за то, собственно, что мы будем перемещать. Здесь нам нужно будет, наверное, создать Давайте create drag-drop operation возьмем, подключим и здесь у нас есть информация класс, тег, также виджет, который будет отображаться, и пайлот. В пайлот мы можем переместить Собственную информацию о предмете. Давайте здесь выберем Mouse Down. Для того чтобы где мы мышкой, собственно, зацепим. Виджет там он у нас будет перемещаться. К Payload мы Item Object подключим, поскольку с Item Object а мы можем получить всю информацию о нашем предмете. Drag visual мы подключим self, то есть себя. И, собственно, будем отображать тот виджет, который мы перемещаем. Таким образом, нам не нужно передавать дополнительную информацию об иконках перемещения и тому подобное. Следующее, что нам нужно сделать. Это такое, что здесь добавить. Давайте возьмем Item Object. И возьмем On Remove It ивент для того чтобы мы обновили собственно наш виджет который мы будем перемещать И также мы сделаем remove from parent для того, чтобы в инвентаре мы уберем наш виджет. То бишь по факту мы будем полностью перемещать предмет в пределах инвентаря, не оставляя, так сказать, в нем собственно, сам предмет. Давайте добавим еще одну функцию, это он button down. То есть нажатие клавиши мыши. Здесь э, вызовем функцию DetectDrag if pressed, То есть мы определяем, нажата ли у нас кнопка, левая кнопка мыши для того, чтобы мы могли собственно, взаимодействовать с нашим виджетом. Ну и выход подключаем к return value. Uh, так, давайте перейдем, наверное, в тест. Посмотрим. Да, мы вот можем перемещать уже предмет. Пока что у нас дроп не готов. Uh, предмет, собственно, перемещается. Ну и также я пока оставлю выделение предмета. В принципе, мы можем его убрать. То есть сделать проверку на выделение предмета, но в принципе пока сойдет и так. А, собственно, теперь а, я думаю мы сделаем функционал дропа в инвентарь. Так, давайте откроем UI Grid. Он нам пригодится. Перейдем в UI Inventory. И здесь в UI Inventory нам нужно будет создать функцию onDrop, конкретно для а, дропа предметов в мир. А, так, из Operation нам нужно получить а, getPyLoad. То есть это объект, который хранится в нашем э, drag-виджете. А здесь нам нужно сделать каст э, на наш объект. Также нам нужно достать наш инвентарь компонент и нам нужно в нем создать определенные функции для дропа предметов в мир. Поэтому давайте мы откроем наш инвентарь и создадим сразу там собственно функции. Uh, сначала давайте кастомный event add custom event uh, это будет у нас drop item to world uh, наверное также нам нужна функция drop item так вернемся в наш э, нашу панель инвентаря здесь мы вызываем функцию drop_item и подключаем к выходу теперь давайте пропишем наш дропой там здесь нам нужно item to drop указать это будет соответственно наш itemobject uh, так у нас не подключается потому что я вызвал инвентарь item это наш эктор uh, нам нужен объект поэтому будьте внимательными uh, так мы вызываем itemobject и подключаем его то есть наша функция уже будет знать какой предмет мы Должны заспавнить с какими характеристиками. Давайте перейдем в нашу функцию drop item. Uh, так, здесь мы добавим еще один вход. Uh, это у нас будет uh, так, единственное. У нас есть в принципе плеер здесь, поэтому нам не нужно указывать плеера из виджета, а мы можем взять локацию плеера а, конкретно из нашего инвентаря, поскольку у нас есть здесь референс. А, давайте здесь также подадим а, а, переменную, находится ли предмет, ну то есть должен ли он спавниться на земле, чтобы он у нас не спавнился в воздухе поставим sequence так и теперь нам нужно будет определить локацию для спавна нашего предмета во первых давайте вызовем как бы нам лучше это сделать давайте возьмем get actor location то есть мы будем брать локацию нашего персонажа также мы возьмем форвард вектор нашего персонажа берем именно get actor forward vector собственно будем умножать на флот число то есть на длину ну к примеру давайте 150 укажем здесь мы сделаем плюс И сделаем локальную переменную, которая будет э, за spawn location отвечать. То есть lspawn location. Это локальная переменная, которая будет у нас потом на выходе из этой функции. А, собственно, мы определили а, то, где мы будем спавнить наш предмет. Достаем... А, наш Clamp Ground, берем бранч. собственно проверяем спавним ли мы на земле, либо же мы спавним предмет просто перед персонажем. К примеру, если мы включим симуляцию физики для предметов, то соответственно нам Clamp Ground может быть и не понадобится. А если какие-то предметы должны собственно спавниться на земле, то собственно нам нужна эта переменная здесь нам теперь нужно пустить трейс line Trace by channel пустить собственно вниз от дистанции трейса поэтому давайте здесь укажем минус и по z мы укажем по длине число лучше указывать поскольку у нас могут быть возвышенности и также могут быть ямы поэтому мы сделаем вот так и собственно где столкнется наш трейс там мы и будем спавнить наш предмет давайте здесь поставим бранч. столкнулся ли наш трейс Uh, Trace-channel мы оставим visibility, поскольку он в основном блокируется на предметах, поэтому на предметы мы тоже будем спавнить. Uh, делаем брейк хит и uh, подключаем нашу переменную локальную и указываем здесь uh, локацию той точки, где, собственно, трейс соприкоснулся с поверхностью. Так, собственно, канал Visibility мы оставим. И здесь э, давайте сделаем For Duration, для того, чтобы мы видели, собственно, наш трейс. Uh, actor to Ignore uh, мы добавим нашего персонажа. Ссылка есть у нас в инвентаре, поэтому подключаем ссылку на персонажа, чтобы uh, наш трейс uh, никак не мог столкнуться с нашим персонажем. Давайте, наверное, сделаем также цвет трейсу какой-нибудь другой. К примеру, пускай будет так. Собственно, здесь ставим галочку Clamp Ground. Нажмем Play. Давайте посмотрим, будет ли у нас трейс. Собственно, вот наш трейс. Он столкнулся с землей. И теперь нам осталось прописать спаун наших предметов. Давайте сделаем его также поближе к нашему персонажу, поскольку предметы спавнятся довольно-таки далеко от персонажа, а должны спавниться прямо перед ним. Ну вот так в принципе нормально. Давайте сделаем здесь uh, spawn nectar from class, uh, достанем get item class. Здесь мы укажем наш класс, потом а мы почему-то его не указали ранее, поэтому давайте здесь указываем класс из нашего item object. -а. Uh, и собственно спавнем по классу наш предмет спавн uh, uh, делаем сплит стракт пин и подключаем нашу локальную переменную то есть это у нас локация где столкнулся трейс там мы заспавним наш предмет uh, собственно item object uh, мы подключим наш item to drop Собственно, давайте проверим, э, спавнится ли ну, у нас предмет. Э, собственно, вот он заспавнился. Единственное, что у нас там э, в спавне размер э, сбрасывается. Нам нужно будет... Э, собственно, когда у нас будут меши, э, то у нас размером будет все нормально в нашем base сайте, поскольку будет везде размер равен единице. Пока что я уменьшил кубик, поэтому, собственно, он увеличивается, когда мы его спавним, поскольку там указан дефолтный размер в единице. Но когда у нас будут разные предметы, объекты, собственно, такого не будет. Так, собственно, что касается репликации нашего дропа, то нам нужно будет в будущем прореплицировать сам спаун предмета. То есть нам вычисление локации реплицировать не нужно, а реплицируется конкретно нода Spawn ActorFromClass. Давайте перейдем в функцию removeItem в нашем инвентаре и, собственно, сделаем удаление предмета из инвентаря. Uh, проверяем itemObject на валидность, то есть, если он валиден, то, собственно, мы будем выполнять uh, поиск по инвентарю. Нам нужен for each loop и, собственно, нам нужно найти наш предмет давайте проверим равен item объекту. это вход нашей функции и собственно если он равен ставим branch нам нужно будет его убирать из нашего инвентаря Давайте снова возьмем здесь сектор элемент. Нам нужно будет очистить наш item объект по этому индексу, по которому мы найдем собственно item объект. И учитывая, что у нас э, предметы занимают определенное количество индексов, поэтому мы и будем это делать на 4 лупе loop, е. пока у нас находится конкретно этот item object, то мы будем обнулять все индексы, в котором он находится. Ну и, собственно, нам нужно вызвать э, наш диспетчер. Он инвентарь change который обновит нам инвентарь после того, как мы уберем предмет из инвентаря. Так, давайте протестируем. Подберем определенное количество предметов. Так, у нас... Предметы не поднимаются, если они не помещаются в инвентарь. А, собственно, давайте выбросим. Откроем. Снова инвентарь. У нас предметы убираются. Собственно, если мы его откроем, он, у нас предметы по новой не появятся. Поэтому все у нас очищается. И также мы можем подобрать, собственно, те же самые предметы, которые мы выбросили. Думаю, на этом мы урок закончим и уже в следующем уроке продолжим работу над перетаскиванием предметов между ячейками инвентаря. Ну и, собственно, думаю, сразу и поворот предметов мы сделаем. Поэтому, если это видео было вам полезно, подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!